Друзьяшеньки мои, всем привет! Сегодня у нас видео, очередное видео по сведению трека. Блять, я так сказал, как будто бы я до этого каждый день их пилил. На полгода почти где-то потерялся, объявился. Ну ладно, не суть. В общем, все как обычно. Слушаем трек. Если нам нравится, то переходим в программку. Новый дом, да. вряд ли я к тебе уже по. Вернусь. Я помню твои губы, это грустно, клянусь Девочка не спит, нужен кислород Я честно не меньше все помню точно Выходи, ты без того, что выговаривала Все, что жир, я прогнал, и перезаваривал. сейчас так же, типа, как я, но потом С тебя ты меня пометывая, просто помню не двою Просто помню ты, что не двою Угу, все, переходим в программку, все в одну дорожку, как обычно, друзья, не изменяя традициям вообще нисколько, все, что вы слышали там где-то на заднем плане, что-то там балакало, это все дубли, э, дублированные дорожки, искусственные, короче, вот, что, создаю дорожку, записываю, да, вокальную партию, одну, все, после чего я вешаю туда автотюн автотюн. Выкручиваю желательно изначально по максимуму. У меня тут почти на максимум. Ходим находим тонально с минусом G-minor и после чего, если у нас все не в порядке с нотами, то я захожу в Ауди и начинаю равнять здесь. Делаю это почти всегда после того, как вешаю автотюн, потому что мне так комфортнее, мне так удобнее, я так лучше слышу ноты, которые неправильные у меня. Мне так ну удобно. Все. После чего создаю я группу. Две группы. Одну для того, чтобы вот ну 100% она была. Вторая, вот, ну, вдруг там на первую не хватит места. И отправляю ее на вторую группу. Вот. В принципе, все у меня тут, как обычно, только немножечко последовательность плагинов она у меня изменилась. но а так все в целом одно и то же. Вот. Дорожку эту отправляю на группу. Группу 1, да. Все, отправили. И сразу что я делаю. Вот у нас так это выглядит. Ты... Вешаю сюда CLA76. Ничего тут не делаю. Просто, просто. Вот большинство плагинов я вешу для того, чтобы они своей, вот, своего звука добавляли. Вот здесь он становится громче у меня после того, как я закинул этот плагин и более немного грозно, клянусь, немного ватненький но читаем, он просто поднимает своим а, вот этой громкостью, вот эти свои, вот, короче, мои вот эти недочеты, мои вот эти все в вот этот бубнеж, и, ну, он он становится громче. А, соответственно, я вешаю потом фабфильтр, при, но... прибираю вот эти вот частоточки, которые не очень приятные. Новый том, вряд ли я к тебе уже после вернусь Я помню твои губы, это грустно Идем дальше Вешаю For Filter Pro C2 а, Здесь я тоже ничего не делаю, настроек никаких нету Только добавил громко Новый том, вряд ли я к тебе уже по... Уже после вернусь Я помню твои губы, это грустно, клянусь Девочка, не спится, нужен кислород. Я, честно, не меньше все помню. Точно. Вы хотите праздницу, без того, что выговариваю. Идем дальше. Ага, веша опять. CL76, только меня его на вот этот. Здесь он немного Довари уже работает. Вряд ли я... Здесь он же работает, ну пусть работает, я туда и не лезу, мне устраивают, как звучит устраивает, все. Потом поп п я скидываю. Я тебе... я помню, губы... Сейчас где-то у меня будет поп-фильтр следующий. Тут после него вообще прям будет прям телефонное. После вернусь, я помню, твои губы, это грустно клянусь. Девочка, не спит, нужен кислород. Ну, то есть я просто опять вот убираю вот ненужные, точнее, эти вот частоты, которые мне неприятны. Все. Здесь у меня уже э, для добавления частот для ясности. Просто вешаю вот этот вот плагин от Waves. И он стоит на нуле. Я добавляю вот двойку. Уже после вернусь, Я помню твоя губа. Мне он нравится для вокала, и я ему частенько пользуюсь. Вот. Губы это... Вот так вот. Это грустно, клянусь. После чего у меня идет диесер. Заводские настройки просто немного компрессирую. На вот Девочка этой частоте. Не... Не спит, кислород. Я, честно, не меньше все помню точно. Не вы хоть день, ты праздник, того, что выговариваете. Mm -hmm. Все, в этой группе мы закончили работать, переходим в другую. Здесь я добавляю, опять же, фофильтр проси 2, но здесь уже настраиваю его. Настраиваю его, как бы не прям, чтобы там сильно. Губы, грустно, И заметьте то, что после каждого плагина, да. Я добавляю громкости на минусе. Ну, то есть подмешиваю. Трешолд минус 25, трешевод 3,19, атака 10. Релиз, кстати, по стандарту немного громкости дал. Все. Ну и опять же его звучание. Спит, я, честно, помню день, праздник, без... поз... Потом идет э, вот такой вот плагин. А, не знаю, что это за плагин вообще. Ну, это не знаю, какой-то сатуратор, как-то такое он сделал делать громче немножечко добавляет такую утром вот ясности громкости в общем мне кажется что это может возможно это дисторшн какой-то ну здесь можно покрутить то есть все будет понятно после вернусь помню твоя губы это грустно клянусь Девочка, не спит, нужен киску. То есть, ну, слышно, да, как звук становится яснее. После чего, как всегда, всеми нами любимый AirVox. Все, гейт, я выкручиваю его. Желательно не за индикатор, потому что он будет компрессировать вообще всю капу. А так он компрессирует только те места, где тишина то есть где, где я молчу там он компрессирует это то есть ну шумы какие-то он там может компрессировать довольно вообще четкая тема вот здесь компрессия я добавляю, добавляю близости гейн вообще не гейн вообще не трогаю все чтобы он прямо в центре прям сильно так не был этот вокал я э, кидаю сюда даблер Uh, все. Немножечко развел посильнее. По стандарту он там меньше стоит. <coughs> И здесь подобрал, чтобы он не прямо такой широкий был. По стандарту он, блин, там вообще вот такой. Помню твои губы, это грустно. Ну вот, как бы нам такое не надо. И немножечко здесь вот убрал верха, чтобы они не были такими колючими. Наглянусь, девочка не спит нужен кислород все дальше стерео расширители мэйзер от waves здесь уже на слух можете поиграться Ну, в принципе как и до этого со всеми плагинами играетесь смотритесь что-то вас устраивает что то нет отсекаете то есть все очень просто тут по смекалке то, а вряд ли уже после вот. потом идет вот этот вот у нас distortion сатуратор я не знаю Здесь немножечко добавил, не знаю, услышите, может нет, что-нибудь. Ну, чуть-чуть слышно, что он добавляет немного вот ясности вот этой вот, вот сатурации все равно. Все, после чего у меня идет десер. Десер у меня для чего он мне здесь, вот если я здесь. Ба Здесь частоту выбрал, да, вот эту, и конкретно скомпрессировал ее, то здесь я выбрал вообще всю, то есть всю капу, да. Для чего? Для того, чтобы сгладить ее. Здесь вот эти вот частотные такие неровности, вот эта колючесть железа, вот это выбивается. И я просто прибегаю к такому моменту, чтобы... Вы немножечко сгладить чуть-чуть вот, скомпрессировать. Девочка, не спеться, нужен кислород. Я честно меньше все помню. Точно да. вы хотите -то Ну вот, в принципе, и все сведение Ничего тут такого нету. Минус погромче сделать можно. Я прогнал типа, меня... Все, дальше что у нас идет? Все, как обычно, как я делаю. Это Delay, от Waves и реверп Valhalla. Все. Пока MSI я ничего такого не увидел. Я, конечно, пользуюсь другими э, плагинами там по обработке пространства. Новый том. Уж... ну как бы там в основном это с эффектами связано пока миссия ничего не увидел там чтобы меня заинтересовало или дало бы мне какого-то стимула чтобы там учиться в -то, то другого ну вот пока меня вот все устраивает поэтому я не, не иду вот за другим чем-то тебе... в принципе вот и все все сведение. По... по части чё тут у нас уже после я помню губы, это грустно, Девочка, не спите, нужен вот эти вот эффекты которые есть туда немножечко маленечко если будет интересно можете писать в комментариях бомбите комментарии конкретно Рассмотрим тут даже вот эту тему. Вот. И еще такой момент. Мастеринг. Новый дом. Если это можно назвать мастерингом, потому что мы знаем, то, что этим занимаются специально обученные люди в специально отведенном месте. То есть это такая сельская тема, вот у таких звукорей, как я, на дому вот этим заниматься. Но все-таки что-то можно вывести с этого. То есть с мастерингом это звучит у меня вот так. Не спится, нужен кислород. Я честно, не меньше все помню. Точно выходит хотите без того, что выговаривали. Все, что нажир, я прогнал и персоваривал. Так, типа, но... так что, кому будет интересно за эффекты и за мастер канал, пишите, не стесняйтесь. Будем снимать видео, будем разбираться. Ребят, подписывайтесь на канал. Заказывайте сведения. Вот. Всем до новых встреч. По всем соскучился. Особенно по вашим проектам. Все, до свидания.